Hammer, зубило, chisel for metal, токарный резец, turning cutter, машинная развертка, machine reamer, обычное спиральное сверло из быстровеющей стали, high-speed металлическая линейка, metal рулер, керн или кернер, сенча Punch зенковка, Зинковка Центровочное сверло. Шантрил. Стальные тиски. стилвайз, Штанген циркуль. калапер Например, Digital калапер Распаковка посылки из Китая. Unpacking a parcel from China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 Поверхность. Surface. Плоскость. Plain. Плоскостность. Plainness. Материал. Material. Сопряжение поверхностей. Интерфейс Surface Размер. Size. Измерение размера. Шариковые подшипники. Упорный подшипник. Trust bearing. Axial bearing. Роликовый подшипник. Ruller bearing. Изделие, деталь, заготовка. Product. Workpiece. Отверстие. Hole. Drilling holes. Запрессовка подшипника. Pressing bearing install. Высокое качество обработки. High quality of processing. Высокое качество поверхности. High quality treatment. High surface. Финишная обработка. Отделка. Финишин. Корпус. Машинный корпус. Мишин бади. Машинная рама, machine фрейм. Корпус редуктора. Редукшен Гирхаузен. Корпусная деталь. Case shape part. Рамный корпус. Фрейм хаузен. шероховатость поверхности. Surface Rugness. Rugnus of surface. Фланец. Фланж, вал электродвигателя, моторшафт, шаговый двигатель, стеpper мотор, Степер мотор, разжимное кольцо, Релиз ring, гайка, Нат. затягивать гайку, tighten отвинчивать гайку, undo высококачественная сталь, high quality steel, стопорный штифт, Лак пин. точность позиционирования, positioning Accuracy. Увод uh, оси отверстия после сверления. Drill run -off. Погрешность обработки. Working error. Processing error. Manufacturing errors. Вращение. Rotation. Позиционирование. Positioning. Сборка. Automated assembly. Machine insertion. Кольцевая канавка Annular groove. круговая канавка Circular groove. детали корпуса Details of Case, гаечный ключ, Wrench. Гайковерт. Impact, френч. Nut Разводной Разводной ключ. Screw wrench. Шестигранный wrench. Шестигранный ключ. гайка, Cordless дрил. Дрель Электрическая Electric drill Вибрация Vibration Бесшумность Quietness Noiselessness Колебания Осцилляция Oscillation Биение вала Sharf beat Эксцентриситет Accentricity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 Отвертка крестовая, кросс screwdriver, скрю надфиль, напильник, ротч файл, файл.